Приобрел я такую партию удобрений, сложное удобрение от Макош, содержащее 5-10-15, 5-25. Ну понятно всем, что чего, чего. Я считаю, что это один из лучших правильных вариантов для осеннего внесения, особенно при посеве. Специально выбирал большое количество серы так как делал весной анализ грунта и по всем площадям у меня по измеренным площадям большая недостача серы обычно беру всегда удобрения на осень ну, подобного плана или у меня была белорусская то есть с минимальным содержанием азота, средним Немного повыше калия. Ну, правда, там кальция не было никогда. Ну, сера была. там в белорусском, по-моему, 8 или 12 была максимально. Вот тут вот хорошая 25 аж. Считаю, что будет э, правильно.